Калаш красный глянец с наклейкой. Всем привет! Это видео подгон от подписчиков. Предыдущий ролик реально разорвал мой канал. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Френдлис, огромное тебе еще раз. Человедовское спасибо. Потому что по... Показателям на нынешний момент не так все хорошо, а подгон от подписчиков зашел великолепно. Огромное вам спасибо за поддержку данной идеи, данного проекта и данного продукта. За лайки, за подписки, если вы тут впервые, это реально круто, и за это вам спасибо. Сегодня должен-должен-должен был выйти в видеоролик подгон от подписчиков, и он выйдет. Но выйдет он немножечко в другом формате, нежели вы привыкли это видеть. Я совершил одну, ну мягко говоря, огромную оплошность. Забегать вперед не буду, вы это все узнаете и увидите в ролике. Единственное, я попрошу вас все-таки поддержать данный ролик лайком в том числе, потому что ему место быть, ибо если бы я его не сделал, в дальнейшем не будет подгонов, а естественно без этих подгонов и не будет данного видеоролика, ну да, серии данных видеороликов. Поэтому поддержите, подпишитесь, если вы тут впервые, это все продвигает ролик, естественно, эту идею в виде подгонов от подписчиков тоже нужно как-то продвигать в массы. Предыдущего ролика Прошло примерно 6-7 дней И мне отправили 140 или даже 160 трейдов Что из этого получилось, вы сейчас увидите Единственное, попрошу вас поддержать Потому что, ну, я очень сильно расстроился после того, что я сделал Ибо отменить мое действие уже никак было нельзя Короче, не буду долго тянуть Поддержите, огромная к вам просьба лайком Потому что, ну, хоть какая-то поддержка мне сейчас хреново Ибо я накосячил Поехали! Вы спросите, что произошло И где трейды? Очень интересный вопрос. И вас ждет максимально тупой ответ. Короче, вот здесь обычно висит кнопочка, когда у тебя есть какие-то незавершенные трейды. Или, в принципе, трейды. А, отменить все трейды. И да, я ее нажал. Я хотел отменить только трейды, которые находятся на удержании. Но я не прочитал. Нажал везде «Да». И я отменил все. Просто я отменил все 140 трейдов. но ну, там был один очень крутой трейд. Я сейчас вам его покажу. Но это просто нужно видеть. Но перед этим я расскажу суть всей ситуации. В общем, у меня здесь было 140-160 трейдов, ролик был, должен был быть реально крутым и вам за это всем огромное спасибо, что понаправляли но я все отменил, я не прочитал, и все отменил, каюсь, в реальности сделал это просто из-за невнимательности, такое бывает. После того, как ты отменяешь все трейды, которые тебе приходили, тебя ожидает поздравление от Стима в виде семидневной задержки на трейды в Стиме. Я этого тоже, соответственно, не знал, или забыл, знал, да забыл, бывает такое. Перейдем в полученные, покажу вам хоть, что мне, не полученные даже, да, полученные, покажу вам, что мне Отправляли? А, я этого не знал и забыл, неважно. Короче, у меня теперь бан семидневный. Сделал я это вчера примерно или даже позавчера. В общем, посыл в том, что обмениваться можно будет только через 5-6 дней. И единственное, что я вас хочу попросить, тех людей, кто отправлял трейды, тех, кто, возможно, трейды не отправлял, а, кстати, ссылочка на трейд будет находиться, конечно, в описании, отправить повторно через 6 дней я там быстро все это сделаю быстро все сниму и ролик через неделю получается ровно выйдет но повторюсь может быть через 5 не знаю как получится в общем трейд ссылочка есть я накосячил, но такое объявление такой анонс должен был выйти потому что ну просто не было бы обменов там было бы 10-20 обменов это было бы не так интересно реально тут ребята надправляли всем конечно огромное спасибо даже дефицитный этот кейсик скинули блин реально всем спасибо я все равно всех покажу но ну, реально ребят, вы крутые единственное хотелось бы выделить один трейд, который мне отправили, я сейчас попытаюсь его найти и покажу вам. Кстати, даже корону, правда, это не наклейка, а смайлик из Стима, но ну, тоже скинули, и опять же, еще один кейсик. В общем, трейдов было много. Ну вот, один трейд, который мне прям запомнился, я сейчас вам покажу, и опять же, рука даже на Баунти Хантера. Это должен был быть крутой ролик, ну, видимо, не судьба, и так нужно. Короче, сейчас покажу вам интересный обмен. А, я нашел этот трейд, отправил мне его человек с ником Dark Would. Вы видите здесь а, коллаж «Красный глянец», и самое, что интересное, ну, возможно, максимально глупый обмен, но я его прочекал. Короче, он запросил очень кучу, очень кучу, много, очень много, нереально много, фактически все мои самые-самые дорогие наклейки. А, калаш «Закалка», на котором также наклейка, и на котором очень много синего, титановская, и статрек-калаш в том числе. В общем, что он предложил? Ну, я про... Калаш, «Красный глянец» с наклейкой «Кэл Razers голографическая». 14 -го года 1. Титан, голографическая. 14 -го года 2. IBY Power 2014 год, 3. И утренний вой также. То есть на красном глянется калаше. 4 да? наклейки. Фактически, самых топовых. Одних из самых топовых на данный момент. И самое главное, что там I buy power 2014 -го года. Я очень удивился. Я реально такие калаши не видел. У меня тоже есть красный глянец, но единственное на нем одна наклейка вой. Мне в миллионный раз повторюсь, справил подписчик, и Я до сих пор холди. у меня этот калаш. Обещал его не отдавать, не продавать. Лежит. То есть человек очень удивил меня этим трейдом. Тут реально топовые наклейки. Я хотел вам это показать. Но ну, вот такой он обмен запросил. Конечно, возможно это равносильно, возможно нет. И на CS Money этот калаш слить в Вполне может быть еще и да, как-то можно. Но, тем не менее, я принимать не захотел, но показать вам не мог не показать. И мне захотелось чекнуть инвентарь этого человека... Я, кстати, не чекал, но представляю, что тут будет что-то круто. Да, боже. Ладно, закалка бой немного поношенный, хоть он и не просил, но я хотел это посмотреть. Гидропоника немного поношенная, немного поношенная, скоростной зверь. Зуб Тигра прямо с завода, конечно, спортивные перчатки, крупная добыча после полевок. Тигра прямо с завода. Ну, да, доторовка дракона прямо с завода. Удар молнии прямо с завода. Треугольник немного поношенный, это нам не интересно. Кстати, меня больше интересует, куда улетел этот коллаж. Скорее всего, он его продал где-то. Но, тем не менее, такой обмен был, и, блин, это было круто. Спасибо, Darkwood, что показал такой калаш, нам это было интересно. В остальном, на этом все. Да, вот такой получился ролик. Да, по факту, я показал только один трейд, но потому что, ну, ребят, он был реально крутой. Я имею в виду этот Кала. И еще раз попрошу вас всех, кто отправил, если есть такая возможность, переотправить через 6 дней. Ну, может быть кто новый что скинет потому что ролик живет исключительно благодаря вам то есть моим подписчикам без вас данные без вас серии данных видосов не будет и огромное спасибо что вы меня поддерживали и продолжаете поддерживать потому что ваша поддержка сейчас как никогда чувствуется во-первых взлетели и я сейчас ни капли просто не привираю реально взлетели лайки взлетел в принципе весь актив канала просмотр, и очень много старых зрителей начали возвращаться на мой канал и конечно начали появляться новые зрители куда же без этого вам также огромный привет и спасибо что вы подписываетесь ну и четвертое что хотелось отметить но ну, все-таки 140 трейдов по факту это накопилось за 6 за 5 дней после выхода крайнего ролика подгон от подписчиков вы реально крутые то что вы делаете это мощно я вам просто бесконечно благодарен на этом все спасибо всем кто меня понял извиняюсь э, за то что в этом ролике было не то возможно что вы хотели увидеть но ну, тем не менее ролику место быть просто Просто по той причине, что в миллион раз, повторюсь, без подгонов не будет и серии видеороликов подгон от подписчиков. Поэтому, ребят, через 6 дней, все, кто хотел, я еще раз извиняюсь, можете отправить мне трейда. А на этом все, с вами был Человек, увидимся в подгоне через 7 дней. Всем пока, спасибо за поддержку, увидимся.